Дима известен тем, что ему последнему объявил санкции Обама. Японская трагедия – это когда папа Рикша, мама – гейша, а сын – мойша. Блин, надо было терняшку одеть. Я зарабатываю деньги тем, что мне никто не стоит над головой и не говорит, как это делать. У меня есть такие картинки, где я, допустим, делал человека, да, с которым я потом встретился. Да, или с какое то состояние, которое потом происходило. Это правда. Из Парижа до дома, блин, и застряли в Гамбурге, да. Это было больше 30 лет назад. Русский человек здесь был то же самое, что домашний ядерный реактор. Большую половину жизни здесь провел уж. Гамбург находится на геомагнитной аномалии. Угу. В общем, фишка такая, что магнитное поле Земли... О, я же говорил, что я время заморозил. Академия немножко закостеневшая, потому что там все-таки, ну, делают мастеров, да, а мухи давали думать. Да не знаю, что я, я заслуженный художник Зимбабве у меня справка есть. Байку расскажу, байка дико классно. Да ребят, ну выставки это же рутина. Вы же меня такие места отправили, блин, где было хорошо. Я ж там молодой был, веселый. Здравствуйте. Мы хотим сегодня рассказать вам про художника Павел Эрлих, который родом из Одессы и который оказался в Гамбурге в 91-м году по воле рока. И он до сих пор здесь, и он живет здесь. И он чувствует себя в своей тарелке. Он творит, он живет и зарабатывает искусством. Ку-ку. видите, -ку. Германия. Этот, бля, вот. Дальше, дальше. Сойдете с ума. Это беженцы надо отправиться. Вот. Спусти кур. Это такое большое пространство, где находился во второй половине 19 века построенный военный гарнизон Драгунского регимента, потом была немецкая прусская полиция, потом после полиции здесь была просто кайзеровская полиция, потом пришел Адольф, и здесь была самая страшная государственная тайная полиция гестапо. После этого здесь был лагерь для перемещенных лиц, потом опять полицейская академия, потом это отдали Гамбургскому университету, и здесь были лаборатории Института океанологии. Потом после этого на некоторое время это отдали Гамбургской киношколе, это было уже в 98 году, и здесь работал один российский режиссер Александр Мета. Благодаря ему я здесь когда-то въехал в подвал, въехал в подвал, и в этом подвале, э, там были когда-то застенки, ну, керкер, да, ну, вот э, э, камера там, и оставались шконки, которые опускались, я на них раскладывал карти картины, работал. И через некоторое время у меня вдруг, там была тяжелая энергия, начали стонать стены. Я понял, почему это, потому что здесь э, в стенах, здесь э, дымовые трубы, они просто в них вмурованы, да, а сверху они не выходят через крышу. И крыша, когда ветер играет, да, она колеблется туда-сюда, и воздух ходил туда-сюда, но из стен начали доноситься стоны. Я собрал вещи и уехал в другой ателье. Но там у меня было, было везьем. Появился, появился перед мной, передо мной появилось лицо в отблесках пламени. И это был красный дух. Фрапан, ну, вот, этого здания. Да? Потому что здесь, вот на, на, напротив, были первые казни коммунистов, которые там, острый э, дата, здание суда, а здесь люди томились. Uh -huh. Ну, и вот за 12 лет мы умудрились в этот страх и ужас, который укрепился в стенах. Как-то изгнать с помощью креации, веселья. У нас здесь есть выставочные залы, есть комнаты, есть. Ну, Бар, mm -hmm. я не знаю, га га гастрономия, то есть здесь положительная энергия, она все-таки вошла. Мы открыли это наружу, д дом был перестроен, и в общем, да, вот так. Пытаемся изменить историю, даже работая с объектами. А сейчас я еще кое-что покажу. В общем, Паша ищет <связь> формулу бессмертия, он <связь> решил заморозить время. Здесь звук слушает. И когда-то вдох приходит. Чих. Тогда приходит твое время. Ну да, придется ждать долго Нет, не очень интересно. Ну, в общем, они когда-то Ты Как ты себя ощущаешь в Германии в своей тарелке? Да, абсолютно. Абсолютно, да? Что я, я дома? Я дома, я с менталитетом очень сильно лажу. У меня, ну как, дома была прусская атмосфера. Ты что, я. Ну, есть семьи потомственных военных, понимаешь? Uh -huh. То есть еще, блин, с, у, у, у Бати такая фамилия странная. Я же под псевдонином живу. То есть Эрлих это псевдонин. Uh -huh. А какая А фамилия моя слишком известная, чтобы ее называть. Помните, есть выражение русское жизнь, жизнь, жестянка. Uh -huh. Так жесть, нашел, нашел, нашел весь, на, на, на, Класс. Ну, типа, я сначала подумал, что они неправильно. Символично. Что они неправильно просто написали, что типа, безграмотный какой-то писал по-английски не знает вместо life. Да. Да. А потом я понял, что это же это указание, живи. Где родился, откуда родом? Из Одессы. Одесса. Одесса. Блин, надо было тележку одеть, фуражку, капитанку и шарф и, и, и назваться сыном резко подданного. Остапом, Сулейманом, Марией Бертой, Бендербейм. Замечательный город. Да. Где есть он? одесский акцент, это же русский язык с немецким строением фразы. Я имею вам сказать «за». Это так говорил. В 90-х. И хаппиненс из агн. В, да. в 90-х это было. Да? Ну да, вообще просто говорил. Мы очень гордились этим. В каком году ты в Питер попал? Ой, ну я в армию туда попал. То есть ты в советской армии был? Или? Конечно. Я в Питере я служил в генштабе. В генштабе? Прикинь. Кем? Я видел секретные карты. Так, значит, муха. Ну, в Питере. Ну, ну, я не а закончил потом ее. Потом, бросил. Не, потом был обмен, потом был обмен с студентами с Гарлемским э, университетом. Mm -hmm. Гарлем это в Голландии, да? Гарлем, mm -hmm. Гарлем это главный город в провинции, который принадлежит Амстердаму. Харлем называется mm -hmm. по ихнем. Mm -hmm. В общем, там была тоже та художественная школа, мы поехали туда, там из из изучали то, что они делают, им показывали, что мы умеем. Вот. а я в это время там выходил на улицу, рисовал портретики, блин, нарисовал машину Volvo, такая классная, такая серебристая машина, в которой пальцы дырки пробивались. Но ездил. но в четвером сели, вот, да. Две красивых девушки, блин, два юных джентльмена. И сказали, что мы поехали обратно в Питер на своей машине. И, с, и смотались в Париж, блин, нелегально. Классно. Да. После этого 91-й год, как раз путь прошел. Эх, когда тебе, не было ли 25, когда тебе 25 лет, ты только что выпрыгнул из... Это золотой Из заповедника социализма, блин, и попадаешь в Париж, блин. Это было круто. Какая романтика. Ну, обратно ехали, обратно доучиваться в Питере, и машина поломалась в Гамбурге. С тех пор здесь живу. Правда? Это, это, это, это, это правда? Это серьезно? Это правда? Зацени. Картинка больше 30 лет. Что делает человек? В телефоне копается. Не знаю. Да. Она дорисованная. Нет. Или она, в она, она, она полностью того времени, 93 третий год стоит. Она законченная, да? да? Да. Это одна из немногих картин масла. Зацени. Тридцать 30 лет. Да. Были тогда телефоны? Ты знаешь, я в пятом ну, классе... На самом деле он подкуривает. Знаешь, где мы э, э, обосновались? Тогда был э, вот Генге Фертель, да? Угу. Он сейчас художником отдан. Угу. А тогда там были такие трущобы. Угу. Мы нашли там какую-то журналистку, которая снимала комнатку каких-то бомжей, которые там жили. Угу. Реальная семейка такая, социальная. Мы там поселились, блин, там жили некоторое время. Да. Потом ребята разъехались, блин, а мы с моей тогдашней подругой остались. Сначала, естественно, жизнь на кораблях. Для беженцев? Ну да, конечно. То есть раньше тоже были корабли, не только сейчас? Ну конечно. Корабли были такие еще, блин, мы жили, знаешь, в чем? С тараканами. Нет, ты даже не представляешь, мы жили в бывшей плавучей тюрьме, которая стояла когда-то на Амазонке. Назывался «Плотель Европа». Это такое, блин... вот серого образа, семиэтажный дом с такой вот крышей, который стоял на понтоне, причем понтон был не просто понтон, а самоходный понтон. У него там мотор был, блин, своя электростанция, все прям было приделано. Значит, моя подруга попросила убежище, а я был здесь нелегально И я на этот понтон по канату, блин, в ноябре постоянно лазил к ней. Там утки, блин, как крокодилы под тобой крякуют, и ты понимаешь, что если грохнешься в она айнафта, да, ну, градуса три. Угу. А в одежде, ну, в общем, ну, можно было доплыть для спасательной лестницы, но а подруга лучше местная, не под. А Нет, нет, девушка, которая сама приехала, она немка. Угу. Лена Шумахер. Известная, кстати, художница. Гамбург находится на геомагнитной аномалии. Угу. В общем, фишка такая, что магнитное поле Земли. О, я же тебе говорил, что я время заморозил. Давай туда. Да, я заморозил время в холодильнике, чтобы нам не мешал проводить интервью. Продолжаем. Нормально. Да, Гамбург находится на геомагнитной аномалии. Угу. Магнитное поле Земли, оно не везде однородно, это правда. И В некоторых местах ты тяжелее, в некоторых местах легче. Разница небольшая, какие то граммы, да. Но на уровне бессознательного человек это чувствует, а поэтому если сюда приезжаешь, то здесь жопа и прирастает. Правда? О, может, может заметил, очень сложно покинуть Гамбург. Потом поселились мы на Бланкинезе. С такими замечательными людьми. Некоторые из них реальные звезды угу. стали. Там были такие люди. Просто прикольные. Вы знаешь Дима Ковтун? Нет. Нет, нет, нет. нет это что? Ты знаешь. В нем может весь мир, мир трубил. Понимаешь? Ему можно назвать еще полониевой звездой. <свят> Был скандал лет, лет ну, я не знаю, 20, наверное, назад. Нет, меньше. Лет, Лет... 18 назад. А контрабанда, полония, отравление этого, блин, как его? Орлата, блин, в Лондоне. Э -э, Скрипаля. Скрипаля. Угу. Да, ну, всебдо-отравление, потому что ну, полонием да. невозможно отравить человека, блин. Это он не может. Либо все, либо его ничего, мыш... да? не Его, его мышчиком отравили, угу. на самом деле. А Голову ему просто побрила, медсестра, Это известная история. Ну, да. в, общем, в общем, Дима известен тем, что ему последнему объявил санкции Обама. Это а друган мой был. Ты общался в какой среде? И ну, с немцами? Со немцами. Или ну, да. больше со своими? С, с немцами. Блин, потом такое, такое окружение было, мягко говоря, скажем, ну, полукриминально. Да, правда, там такой народ был, ой, боже мой. Потому что, знаешь, волна такая, из него вынесла: вот по-немецки правильное слово есть обшаум. Здесь было как-то смешано, знаешь, такие. Рафинированные интеллигенты, блин, и какие-то просто реально конченые какие-то бандюганы. Ну, в общем, время да, да. И вот, время это, вот было это было смешно. Ну да, там ну, ухо приходилось держать востро. Ты тогда уже знал, что ты в Германии останешься? Я вообще не собирался. Ты думал, это как бы, ну, приключение какое-то Ну, так жизнь вообще не предприятие. Жизнь это приключение, а не предприятие. Да. Ты куда-то собирался, в Питер дальше или просто думал? Ну да, я думал, я, я думал пойти, доучиться. пойти доучиться. Да, и потом, ну а потом я понял, что, блин, монументальная живопись, она осталась только в сакральном пространстве. Да. да а я, типа, ну, я материалист, грубый. Угу. Ну то есть, нет, скорее агностика. В круг общения у тебя больше немцы или русскоязычные? Да все. Все. Все. У меня, у меня лучший друг у меня, например, вот, вот реально лучший друг, которого я очень люблю. Он откуда? Ну, из Лажи. Из ЛЖ. Да, вот. То -то очень, очень, очень, очень надежный. Второй лучший друг марокканец. Мультик, мультик. Да. Ну марокканец, правда, по-русски мы с тобой говорим. Ты себя считаешь больше русским, немцем или космополитом каким-то? Ну я человек мира. Человек мира. Это, это, это точно. Угу. Потому что, ну я не ставлю различий. Главное, чтобы человек был хороший. У Габы, кстати, у меня картинку купил, да, и я поменял тысячу американских баксов на, на, на их местные, но через местных парней на черном рынке, и мне принесли чемодан денег. Вот реально, вот такой вот чемодан полный, к я понял, что, ну, что мне с этим делать, давайте его пропивать. И у меня а там человек 50 художников, блин, на этом воршопе. И у меня постоянно такие такие фуры с пивом, блин в общем было дико весело. Я, я влюбился в Зимбабве после этого. Я однажды перепутал страну, угу. прикинь. А какой, <с с какой? Значит, ну, вот в той, в той же самой Зимбабве поехали мы на Виктория Фулс, я решил слетать в соседнюю, в соседнюю Замбию, там рядышком сверху находится Замбия, угу. да, там ну такой аэропорт маленький. Ну, я был, скажем так, слегка навеселе, uh -huh. мягко говоря. Значит, ну, денег у меня чем я я в соседнюю страну, блин, львов и гепардов не видел, может, на них сверху посмотрю. Смотрю, маленький должен быть, по идее. Но я пришел, блин, там что-то поговорил на своем прекрасном английском, блин. Блин, мне сказали, денег я дал где-то столько. То есть я считал их так. Обалденное время. Пачками, да? Я, я хотел, да? чтобы оно было вот да? Сколько стоит? Да. Пару пачек, да? На, на, держи, да. Я дал денег, блин, вдруг, блин, меня под ручки, блин, в такси, блин, едем час-два, блин, приезжаем, блин, в здоровенный аэропорт, я так понимаю, его в Харраре, меня запихивают в какой-то громадный самолет, блин, лечу час-два-три, потом вижу, блин, подо мной океан, блин, я начинаю понимать, что что-то не так, блин, и прилетаю я, блин, в Гамбию. Гамбия, она находится там, где. В общем, вот же, может, представьте себе, Африка такая, да. Вот здесь вот где-то. Вот надо, надо рисовать. Представьте, вот на. Так, как она выглядит? Вот на. Uh -huh. Африка здесь вот, блин. короче, вот здесь вот Зимбабве, вот uh здесь -huh. вот Замбия, а вот здесь вот среди uh -huh. вот, этих, вот этих, здесь много вот таких маленьких стран, uh -huh. вот здесь находится Гамбия, блин, uh -huh. и самолет, блин, отсюда, отсюда между того, чтобы перелететь сюда, на Ты маленьком самолете, он туда полетел, блин, вот здесь над океаном, блин, и приземляется, я, значит, уже понимаю, что полный пиздец, я так протрезвел слегка, Правда, там разносили. Я принял еще. Короче, короче, выхожу, там украинский паспорт никто никогда не видел. Значит, я выхожу. Я выхожу, блин, предъявляю его, блин, а мне говорит, вам виза нужна. Я говорю, ну и вот купил билет, блин, хочу, хочу прилететь в Замбию. Тут такой народ по блин. Они говорят, так, неплохо на французском, блин. Говорит, как, ну да, вот вы же страну перепутали. Короче, на меня сбежал смотреть весь, весь, весь аэропорт, я объясняю, что я вот решил полететь, ну блин, но слегка перебрал. Ну тут, блин, рядышком бар, некие доллары были, я взял там еще с, с, с, с таможниками. у них уже конец смены, они меня там определили в аэропорту и меня следующим самолетом отправили обратно в качестве дров. Вот. Я перепутал страну. У меня от трех этих бюргомастеров лежат приглашения объявить немецкое гражданство, голосуйте за, за нас. Mm -hmm. да. от, то есть ты до сих пор, от... получается, украинец? Я, блин, я ж тебе объясняю, я патриот. Я люблю свою страну, mm -hmm. я люблю Украину, блин. Это моя страна, это моя родина. Ну, то есть моя родина Паша. Советский Союз, но его же обратно не построишь. Майдан, дело, труба. Работа 14 -го. Как вот эта работа называется? Или ты, как режиссер, управляешь театром, угу. или ты просто берешь и, и, и передаешь состояние. Это, это ну, зависит от задачи. Угу. Да, вот, вот это вот, то, что, то, что импрессионисты когда-то сделали. Ты увидел, тебя это наполнило. Вот это состояние наполненности, человек взял, приклеил на стенку, блин. И вот у него жизнь такая, блин, его плохо хорошо, плохо хорошо. Прошел мимо, его наполнил. Это подпитка энергетическая. А когда ты делаешь что-то, блин, ну дико серьезное. У меня есть картинки, я их по 25 лет делал. там слоев, блин. А выглядит просто ну как? Можно нарисовать за полчаса. Ну я просто, я знаю, что mm -hmm. там за этим. Mm -hmm. Но вот эта энергия, которая там внутри, она работает. Как у Дэй прямо. Она, она просто... Говорят, то, что в искусстве самым интересным, самым интересным жанром является исповедь. И самым скучным жанром является проповедь. Нет, знаешь, я зеркало. Зеркало отражения кого отражаю или я, я отражаю действительность. Да, так или иначе, в эстетических образах я, ну как я, я же, я же живу среди людей. Самое главное эстетика. Эстетика, равновесие, композиция. Я пытаюсь уравновесить этот мир э, с помощью магического действия, которое называется изобразительным искусством. Ты пытаешься людям рассказать или преподать, как правильно, а что нет, хорошо, слушаю. что плохо. Знаешь, мне много раз предлагали преподавать. Я просто очень хорошо знаю, как тяжела доля человека, который э, вот э, в этом пространстве художественно начинает двигаться. Да? Mm. Это очень непросто. И, правда же, если ты не родился золотой ложечкой Венесы, да, то это очень непросто. Да? И э, очень многие люди на этом ломаются. Пикассо когда-то сказал, если ты видишь красивое место на своей картине, mm -hmm. обязательно замажь его, потому что оно банально. Потому что представление о красоте общепринятое mm -hmm. это банальность. Mm -hmm. да. вот, когда, знаешь, что такое искусство на самом деле? Это, кстати говоря, здешняя теория. Это то место, где возникает конфликт. Mm -hmm. да? Вот, допустим, мягкое, твердое, mm -hmm. да? жесткое, какое-нибудь тонкое. Да? Вот там, я не знаю, металл, мех да? или пух даже. Да? Mm -hmm. Вот, вот когда это там кружева, кружева ржавчина, да, вот когда это где-то сошлось, угу. оно, возникает конфликт. И если это еще эстетически проработано, это так называемое высокое искусство. Угу. Остальное это просто мастерство. Угу. Я же объясняю, вот разница между творцом идей и мастером, оно довольно-таки большая. Угу. Да? Вот бакалавр это человек, который окрылен идеей. Да? Uh -huh. А мастер – это тот человек, который знает, как надо это сделать. Uh -huh. ну, вот. Какие у тебя еще визуальные проекты есть, вот, кроме как рисовать под живую музыку? Я пытался, там вот, с Лёхой Никоновым, когда мы uh -huh. делали, я пытался читку. Uh -huh. Не догоняешь, потому что очень большое количество, когда идет вербальная информация, uh -huh. очень большое количество образов создается. Там мультипликация уже а, да. И благодаря этому медитативному состоянию, когда ты выходишь ну, вот, на состояние эйфорическое, и вот в этом эйфорическом состоянии, без каких-либо внешних каких-нибудь ну, алкоголя, там, я не знаю, чего-нибудь еще, ты находишься в состоянии, в состоянии так называемого высокого полета души. Mm -hmm. да? И вот в этот момент получается самая классная работа. Самые классные работы, которые вот так на Ураль разлетаются, да? которые люди так воспринимают, да, они, они как песня, они, они из тебя выходят. Mm -hmm. А вот те, которые ты мучаешь и тянешь, и, блин, не пытаешься создать и что-нибудь туда вложить, чем больше там слои растут, mm -hmm. да? это то же самое, только они важны очень для тебя. Mm -hmm. да? они, а, а, они для а, бетрахтера, для потребителя. Офигеть, это Обалдеть. Она взрывает на бить. Кайф. Это мой Жанна Дарк мой любимый персонаж. вообще. Стругненькая, на лошадка. Классно. А что у тебя за лампа за сейчас? Обычный свет или это? Нет, это ультрафиолет. Ультрафиолет. Да, они отражают просто ультрафиолет. Ну видишь, фонарик какой мощный. Даже при нормальном свете. Классно играть. Слушай, ну очень интересная история здания, и действительно, я заметил, что лет за десять, за последний первый 12. раз я был уже давно, и была да, тяжелая да, энергетика, и да, сейчас, выше. по крайней мере, на этом этаже, вот у тебя здесь совершенно по-другому все это ощущается. Совершенно. Здесь действительно приятно находиться. Мы крутые. Мы рыцари свято.